приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лилия Донскова и сегодня мы с вами будем говорить о наших волосах о прическе для каждой девушки важно как она выглядит и чем пышнее и эффектнее выглядят волосы тем лучше мы себя чувствуем согласна так вот совсем недавно в компании oriflame пополнилась коллекция линейки уходовой за волосами Elio появился кондиционер пенка для волос и вот я наконец-то стала счастливой обладательницей этой пенки и кстати благодаря вам моим зрителям потому что вы писали классные отзывы и я решила что мне тоже нужно попробовать так вот попробовала что мне понравилось в состав этой пенки входит органовое масло и масло розы а также экстракт репейника который позволяет делать, стать волосам более таким блестящим и объемным после применения этой пенки я вот просто чувствую как у меня волосы такие становятся пышные объемные легко расчесываются а самое главное они классно укладываются и не нужно наносить какие-то дополнительные средства которые зачастую утяжеляют волосы а с этой пенкой они становятся просто великолепные а какой аромат просто я обожаю аромат Элью. и если вы еще не пробовали эту пенку обязательно попробуйте мне кажется, я очень долго говорю. Давайте я вам покажу, как ее нужно применять. Перебираемся в ванную. Итак, волосы я вымыла шампунем Эллио. А сейчас, чтобы нанести пенку, ее нужно хорошо взбить. Там активненько, активненько потрясите. Открываем колпачок. И в зависимости от длины волос выдавливать нужно определенное количество. Например, я на свою длину Беру вот такую кучку. Что мне очень нравится? Упругая, плотная пена. Такой прям, ух, какой снежок хороший. И легко распределять по волосам. То есть я беру небольшое количество и распределяю по волосам. Оставить эту пенку нужно всего на 1-2 минутки. Можно чуть побольше. Мне очень нравится эффект главное не перепутайте это не пенка для бритья <с> это пена для волос оставляем мне очень нравится эффект после этой пены как, какой аромат от волос на протяжении всего использования и потом когда волосы высушиваешь они тоже так вкусно пахнут и самое главное получается отличный объем и легкая укладка волос очень рекомендую вам попробовать этот продукт он просто нереально классный я вам всем желаю красоты роскошные гривы красивых причесок и отличной весны до новых встреч с вами была Лилия Донскова и моя теперь любимая пенка кондиционер Элио. пока-пока